Что лучше писать? Книгу или сценарий? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если не пожалеете 5 минут своего времени. Правда, ответ будет субъективный, но да ладно, поехали. Я, как человек, который побывал и в сфере писательства книг, и в сфере кинематографа, могу определиться с выбором и, возможно, данное видео будет полезно и вам. Тут нужно сразу оговориться, что речь идет о режиссерском сценарии и авторской книге. Мне кажется, на свете нет такого человека, который хотя бы раз не задумывался о написании своей книги. Ведь это круто, это престижно, и это, пожалуй, первый плюс в копилку книги. Навряд ли вы сейчас так сходу назовете популярных сценаристов, но если все же сможете, напишите его имя в комментариях. Будет интересно почитать. Еще один большой плюс написания книги – весь процесс зависит. от только от вас. Всю книгу от начала и до конца вы пишете единолично, на самом деле тут не все так однозначно, но об этом позже. Что касается сценария, тут тоже как сценарист вы можете выступать в единственном лице, но если смотреть на весь процесс создания фильма в целом, то тут без большой команды точно не обойтись. Еще бытует мнение, что написать книгу легче, чем сценарий, ведь когда вы пишете книгу, вы создаете авторский стиль, Каждое слово ложится именно там, где этого хотите именно вы. Вы просто пишете рассказ таким, каким его будет читать ваш конечный потребитель. У сценария же конечный потребитель – это не зрители, а команда, которая будет превращать ваш текст непосредственно в фильм. И поэтому сценарий нужно писать так, чтобы его каждый член команды понимал именно так, как вы это хотели передать зрителю. Но сценария к фильму есть свои плюсы, и самый большой из них, по моему скромному мнению, это количество инструментов, с помощью которых вы можете передать конечному зрителю свои идеи и мысль. Тут и цветокоррекция, и ракурсы, и пасхалки еле заметные, какие-то отсылки в кадре, у вас есть задний план, Звуковое сопровождение, подбор актеров, костюмы и многое-многое другое. Вы можете возразить, что все то же самое можно и в книге написать, а я отвечу, нужно быть мастером пера и профессором речи, чтобы смочь подобное написать в книге. Помимо этого, в кадр фильма можно добавить такие мелочи, которые будут заметны далеко не всем. В книге же такое провернуть уже не получится. Также многие боятся писать сценарий, потому что для создания фильма нужна команда. Для таких людей я сейчас открою Америку, когда скажу, что готовые сценарии можно продавать. И за качественно проработанные сценарий крупные компании готовы щедро заплатить. Сейчас по преимуществам счет 3.2 в пользу книги. Престиж, авторство и простота против большего количества инструментов и возможности продать сценарий. На такое себе, если честно. Но если выбор очевиден, то почему я все-таки выбрал писать сценарий? Время субъективного мнения. Написать книгу одному – все-таки сложная задача. Нужны соавторы, редакторы. Если таковых знакомых у вас нет, нужно платить. Написать книгу красиво – нужно уметь подбирать правильные слова и иметь большой словарный запас. Просто огромный словарный запас. Просто написать книгу – лишь половина дела. Нужно книгу издать. Да, конечно, в 21 веке можно выпустить и электронную версию, но какой тогда в этом престиж, если ее не могут купить в магазине? Я начинаю писать сценарий, потому что… Во-первых, у меня есть опыт в этом деле. Во-вторых, у меня есть команда, с которой я смогу впоследствии этот сценарий превратить в фильм. Я смогу использовать большее количество инструментов. И последнее, лично для меня написать сценарий проще, чем написать книгу.